Приветствую на канале Шарабара! После пунических войн возник вопрос, а какие еще сражения оказались для Рима самыми значимыми? Конечно, таковых немало, но давайте несколько подробно рассмотрим парочку из них. Битва при Верцелах это последняя битва Кимврской войны, состоявшаяся 30 июля 101 года до нашей эры между коалицией германских племен и легионами Гая Мария. Битва окончилась полной победой Рима и предотвратила дальнейшее продолжение войны. Кимврская война – это война Римской республики со вторгшимися на ее земли германскими племенами кимвров, тефтонов и рядом кельтских племен. Она стала первым столкновением римлян с германскими племенами. В первом сражении в 113 году до н.э эры, кимвры разгромили нападавшие на них римские войска в северо-восточных Альпах, после чего прошли через Рейн в Галию, где в 109 году нанесли еще одно поражение римским легионам. Когда римляне осенью 105 года попытались преградить путь варварским племенам из Галии в Италию, то две римские армии были последовательно уничтожены близ Араузиона. Тем не менее, варвары отказались от немедленного вторжения в Италию, предпочитая грабить кельтскую часть Галии. Только в 109 году до нашей эры Кимвры, Тевтоны, Амброны и Гельветы тигурины пошли в Италию, разделившись на три части. Летом того же года Тевтоны и Амброны были разгромлены консулом Гая Марием при Аквах Секстевых. А в 101 году до нашей эры при Верцелах Соединенные Силы консула Гая Мария и проконсула Катула полностью уничтожили Кимвров. Узнав о разгроме Тевтонов и о неудачах Катула, оттесненного Кимврами к паду, римляне заочно избрали Мария консулом на следующий год. Он отказался от предоставленного ему Сенатом Триумфа и соединил свою армию с войском Квинтолутация в Цизальпийской Галии. Совместно Марии и Катул перешли пад. Рядом маневров римляне смогли оттеснить германцев на относительно небольшое пространство в районе верцел где те начали испытывать трудности со снабжением. На Рауданских полях при Верцелах 30 июля 101 года до нашей эры произошла решающая битва. Источники утверждают, что германцы накануне битвы представляли собой огромное и ужасное множество, выглядевшее как Безбрежное море. Их пехота в боевом строю составила квадрат с длиной стороны около 30 стадиев. А это около 6 километров. А конницы было 15 тысяч. античные авторы называют невероятные цифры теодор сицилийский говорит о 400 тысячной армии современные историки считают что у Кимвров было 45 48 или даже всего 25-30 тысяч воинов римлян же было около 52 тысяч из них 32 тысячи это воины мария на стороне римлян был перевес в коннице. консул поставил людей квинта лутация в центре а свои подразделения на выступавших флангах если верить плутарху войны мария против его воли Бросились преследовать нанесшую первый удар Кимврскую конницу, но из-за густой пыли долго блуждали по равнениям. Орозии а говорит, что римляне первыми ударили по варваров, пока они не видели их. Это полностью расстроило их, и кемвры обратились в бегство. В это время, перешедшая в наступление пехота варваров, наткнулась на подразделение Катула. Здесь и развернулось главное сражение. Истинность этого рассказа, основанного на воспоминаниях Суллы и Катула, оспаривается историками. Предполагается, что в ходе сражения было куда меньше неожиданностей для римской стороны. Войны Мария разбили кимфскую конницу. Оба фланга соединились у лагеря варваров, а затем нанесли удар в тыл основным частям противника, где им противостоял Катул. После этого битва превратилась в избиение. По показаниям древних Историков женщины кимвров увидевшие поражение мужчин, сами выступили против римлян, а когда начали проигрывать, покончили с собой. Источники сообщают о 120 или даже 140 тысячах убитых и 60 тысячах пленных. Велий Поттеркул пишет о более чем 100 тысячах тех и других вместе. Среди погибших были два царевича, совершивших самоубийство. Битва при Верцалах стала последней в Кимбской войне и отсрочила нападение варваров на 20 лет. По случаю победы Марии и Катул были удостоены триумфа. Тем не менее, вся слава досталась Марию, который достиг пика своей популярности. Его называли Спасителем Отечества и Третьим Основателем Рима, а за трапезу ему совершали возлияние наравне с богами. На средства и захваченной добычи Марий основал Храм Чести и Доблести. Сам Квинт Лутаций в честь победы занялся строительством. На свою долю добычи он построил особняк и портик. Кроме того, Катул украсил храм фортуны. Обед, который принес в начале битвы при верцелах двумя статуями работы Фидия. Позже Катул в своих мемуарах постарался изобразить себя главным победителем при верцелах Многие достижения Сулы и Катула в этой войне иногда считаются преувеличенными из-за того, что описывающая войну традиция в основном восходит к автобиографиям Сулы и Катула, которые, по-видимому, были направлены против Мария. Сражение при Тигранокерте. Завоевательная политика Тиграна, проводимая на Ближнем Востоке, привела к созданию Армянской империи. Тигран Великий, вместе с отцом своей жены Клеопатры, царем Понтом Митридатом, чье государство располагалось западней Великой Армении, вел успешные войны в регионе, расширяя свою империю. К концу 70-х годов до нашей эры Армения превратилась в одну из могущественных восточных держав, границы которой простирались от Черного моря и реки Куры на севере до Египта на юге и от Мидии на востоке до Римской Киликии и Каппадокии на западе. В завоеванной им Сирии он построил один из четырех Тигранокертов, который стал центром его сирийских владений. Город был построен таким образом, что мог выдерживать длительную осаду. Представлял он собой сооружение, окруженное высокой 25-метровой стеной, которая была столь широкой и толстой, что внутри ее были встроены конюшни для лошадей. Неподалеку от городских стен, снаружи располагался дворец царя, вокруг которого были созданы охотничьи парки и и пруды для рыбной ловли также поблизости был выстроен сильно укрепленный замок после очередного поражения нанесенного римским полководцем лукулом царю Понтоса, митридат спасается бегством и укрывается во владениях тиграна узнав об этом лукул посылает посла к двору царя великой армении с требованием выдать тесте и привлечь на сторону рима ряд подвластных городов и вассальных царей получив отказ рим объявил войну армении Тигран узнал о нем с большим опозданием. Едва пришла весть о начале войны, как враги уже подступили к стенам его столицы. Летом 69 года до нашей эры Лукул и его войска вторглись в Каппадокию, после чего форсировали Ефрат и вошли в область Цопк, Великой Армении, в которой был расположен Тигран Акерт. Весть о вторжении римлян для Тиграна была полной неожиданностью. Он был удивлен их скоростью передвижения, чему во многом способствовали подговоренные Римом города. Не ожидавшись столь быстрого наступления римских войск, царь Армении, дабы задержать продвижение Лукула, посылает своего генерала с двумя-тремя тысячами солдат навстречу римскому войску. Надолго задержать римлянд не удалось. Генерал со своим войском был разбит. Узнав о поражении генерала, Тигран поручил защиту города одному из приближенных и отправляется за армией вглубь страны в Таврские горы. Однако у Тиграна не было времени для того, чтобы собрать полноценную армию. Лукул послал двух своих полководцев с целью отвлечь и помешать Тиграну. Первый мешал Тиграну. Второй выдвинулся в сторону и тущий для воссоединения с тиграном арабской армии. Воспользовавшись тем, что армия Тиграна отвлечена, Лукул осадил Тиграна Керт, но сил для штурма большого многолюдного города у него было недостаточно. Ко времени начала осады город еще не был до конца отстроен. Большая часть населения не была верна Тиграну, так как тот насильно переселил их в свою столицу из покоренных и разрушенных им городов. За оборону города отвечал оставленный Тиграном Великим полководец Манкей. После длительной, но безуспешной осады города Тигран, только подходя к нему, послал окна. 6 тысяч всадников в Тигранокерт для вызволения своей жены Клеопатры. Всадники прорвались через укрепление римлян к гарнизону и, забрав жену царя, вновь возвратились. Позже к Тигранокерту подошел со своим войском Тигран Великий, который стал лагерем на холме возле города. По численности, армия Тиграна превосходила римскую. Согласно данным Опиана, она состояла из 250 тысяч пехотинцев и 50-тысячной конницы. Но, согласно большинству ученых, не стоит доверять этим данным, так как они слишком преувеличены. Ориентировочная численность армянских войск, находящихся возле Тигранакерта, составляла 80 тысяч человек, и она была чрезвычайно пестра по своему национальному составу. В нее входили армяне, иберийцы, медийцы, албанцы, арабы. Римская армия Лукулов в походе на Тигранакерт, по словам Опиана, насчитывала два отборных легиона и 500 всадников. Но такое маловероятно, так как вряд ли бы он предпринял поход в Армению с такой маленькой армией. Примерная численность римских войск перед битвой с Тиграном составляла от 40 до 50 тысяч человек и состояла из римлян, галлов, греков и перешедших на сторону Лукула вассальных от Тиграна народов. 6 октября 69 года до нашей эры советники Лукула просили уклониться полководца от битвы, говоря, что это один из черных теней Рима. Согласно им, в этот день когда-то римское войско под командованием Цепиона было разбито. Лукул не внял советом приближенных и вывел войска на изготовку. Противоборствующие армии сошлись на реке Никифория к юго-западу от Тиграна Керта. Римская армия расположилась на западном берегу, тогда как армия Тиграна на восточном. Армия римлян пошла в атаку. Лукул приказал гальской коннице напасть на Тиграна с фронта, привлечь его внимание на себя и без сопротивления отступать. Увидев отступающих римлян, Тигран начал преследовать их. В результате преследования ряды его войска расстроились и реорганизовались. Сам же Лукул с пешими солдатами, перейдя в брод Ефрат, пройдя мимо отвлеченной армии армян, занял возвышенность позади тяжелой конницы Тиграна, после чего повел солдат на конницу, наказав при этом не пускать больше вход дротиков но подходить к врагу вплотную и разить мечом в бедра и голени. Это единственная части тела, которой не закрывала броня. После столкновения с тяжелой конницей и заставшей ее врасплох, последняя пустилась в бегство и в беспорядке навалилась на свою же пехоту. Началась паника и дезорганизация воинских построений. Захват холма и дальнейшая атака настоявшую внизу панцирную конницу, которая не могла подняться на крутой холм ввиду тяжести доспехов, явился тактическим успехом и ключевым моментом во всей битве. Даже легионов с флангов по расстроенным рядам пестры по национальному составу армянской армии довершил победу Лукула. Битва была проиграна, армия Тиграна начала отступать. По свидетельству Плутарха, в одной из битв армяне потеряли свыше сотни тысяч пехоты и почти всю кавалерию, однако эти цифры следует принимать с осторожностью, так как римские историки часто приукрашали факты и статистику. После поражения Тиграна, несмотря на все старания Манкея, направленные на поддержание обороноспособности города, капотокейцы подняли бунт и открыли ворота римлянам. Могучий город Тиграна керт быстро сдался римлянам. Прежде всего потому, что насильно переселенные в него греки и им подобные жители поспешили откликнуться на обещание Лукула помочь им репатриироваться в родные края. Кроме многих сокровищ победителям досталась и вся царская казна. Это двойное поражение имело для Тиграна роковые последствия. Все завоеванные им страны, а это Северная Месопотамия, Кордуэна, Камагена, Сирия, и восточной Киликия отпали от Армении и признали власть римлян. Битва при Рокстере – это сражение, решившее исход восстания и ценов под предводительством Боутики в 60 или 61-м году нашей эры. Место битвы не установлено, вероятно, где-то между Лондиньем и Вероконием, ныне Рокстер в графстве Шропшир, на главной дороге Римской Британии. Приукрашенное описание битвы дано Тацетам в аналах. Предводитель римской армии Гай Светоний-Паулин сгруппировал свои силы в уэст Мидленсе. С флангов позиции были окружены лесом. Его силы насчитывали более 10 тысяч человек, среди которых были 14-й легион, подразделение 20-го легиона и множество ополченцев. Однако войска Боудики во много раз превосходили силы Светония. Тацет пишет, что Боудика управляла своими войсками с колесницы обратившись перед битвой к своим людям с речью, которая просила считать себя нецаревшим, которая мстит за потерянное царство, а обычной женщиной, мстящей за свое избитое плетьми тело, за поруганное целомутрие дочерей. С ее слов боги были на их стороне. Один легион, решившийся противостоять им, они уже разбили, разобьют и другие. Однако римляне, более умелые в открытых сражениях, противопоставили числу умения. В начале сражения римляне обрушили на бритов, рвавшихся к их рядам, тысячи дротиков. Те римские солдаты, которые избавились уже от дротиков, плотными фалангами разбивали вторую волну бритского наступления. После этого фаланги были построены линиями, которые с фронта ударили по бритам. Не выдержав натиска, бриты побежали, однако путь к отступлению был закрыт обозом с их семьями. Там, у обозов, римляне настигли противника и устроили беспощадную ресню. Тацит пишет, что увидев поражение, Боудика приняла яд черного болеголова. Согласно же Диону Кассию, она заболела после поражения и вскоре умерла. Такие вот они, великие победы Рима. И если вам понравилось данное видео, то подписывайтесь на канал, бацаникайте в колокольчик, ставьте лайк и делитесь этим видео. На всем позвольте откланяться. Слава Риму!